Студент, морозы и стужи для нас не помеха. Команда Универньюз подготовила для тебя полезную порцию свежачков на сегодня. Ты смотришь студенческие новости, а с тобой я, Оскар Галимов. Сегодня в выпуске. Скажем, коррупции нет. В Казанском университете ведутся антикоррупционные меры. Ждать ли нам апокалипсиса в этом году? Узнаешь совсем скоро. В рамках антикоррупционных действий Казанский университет проводит ряд мероприятий. Недавнее задержание преподавателя «Взяточника» в одном из филиалов КФУ говорит о том, что необходимые меры уже начали реализовываться. Подробности узнаешь далее. Сейчас в Казанском федеральном университете идет активная борьба с коррупцией. Так, в набережно Челнинском институте КФУ был задержан доцент кафедры экономики Геннадий Карнач за взятку от студента в размере 32 тысяч рублей. Руководство института само проявило инициативу в поимке преступника. Вместе с правоохранительными органами они провели задержание в аудитории института. Когда поступило обращение студентов с экономического отделения, которые жаловались на э, факты коррупции на экономическом отделении, в связи с этим нами проведены мероприятия по выявлению таких случаев. Преподаватель, как удалось установить полицейскими, периодически брал за студентов вознаграждение за сдачу экзамена. Это акция не одноразовая и мы будем вести, мы ведем системную работу и будем вести такую работу для того, чтобы студенты наши могли спокойно учиться и спокойно сдавать экзамены. Университет по республике Татарстан возбудил уголовное да, дело по статье «Получение господин, взятки должностным лицом». Брать, Сейчас 44-летний доцент кафедры есть. экономики предприятий и организации находится под подпиской о невыезде. В Казанском университете и его филиалах идет активная работа с антикоррупционными действиями. Любой желающий может сообщить о взяточничестве преподавателя, позвонить по телефону доверия или обратиться к руководству. Анна Глазунова, Универньюс. К Фу приехали гости из республики Саха-Якутия. 55 человек из Северо-Восточного федерального университета имени Амосова прошли обучение профактива. Подробности далее. 55 человек из далекой республики Саха, Якутия, прибыли в Казанский федеральный университет. Здесь делегация профсоюза студентов Северо-Восточного федерального университета посвятила целый день изучению истории и культуры республики Татарстан. А после гостям провели экскурсию по Казанскому федеральному. Кстати, делегация из Якутии прибыла в Казань не просто пройти курс обучения профактива, но и для обмена опытом со своим собратом федеральным университетом. Вот посещаем Казанский федеральный университет, мы являемся... Ну, братским университетом, это можно так сказать. Почему? Потому что, ну, во-первых, во это федеральные вузы, во-вторых, это мы живем э -э, в национальных республиках, и это тоже у нас очень много схожести. Вообще мы считаем, что республика Татарстан для многих регионов Российской Федерации является примером во многих направлениях деятельности. А также мы считаем, что и республика Сахай-Якутия может свой. Богатый опыт передать братским народам нашей страны. Студенты из Северо-Восточного федерального университета – частые гости мероприятий КФУ. В рамках взаимодействия между федеральными университетами как раз и прошла встреча представителей двух профсоюзов. На встрече казанцы делились опытом деятельности профсоюзной организации студентов КФУ, говорили о взаимодействии с администрацией университета и о насущных вопросах жилищно-бытовых проблем. Такие встречи полезны, потому что рождаются новые идеи, потому что ты понимаешь и можешь получить опыт тех как бы, процессов, которые происходят в деятельности организации, которые, допустим, важны, вот их заинтересовал вопрос назначения материальной поддержки для студентов. То есть нас интересуют вопросы тоже вообще, допустим, проживания нагородних студентов. Поэтому вот как те вопросы и такой обмен опыта, эти мероприятия, они важны для деятельности профсоюзных организаций, для того, чтобы получить опыт, для того, чтобы двигаться дальше, посмотреть интересные проекты. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. А теперь давайте узнаем, что интересно на этот раз приготовил нам интернет. Прямо сейчас ты увидишь подборку обсуждаемых новостей Рунета в нашей традиционной рубрике веб News. Египет откроет для российских туристов в ближайший месяц. 8-9 февраля в аэропортах Египта пройдут контрольные проверки Росавиации, после чего чартерные и регулярные рейсы в эту страну из Российской Федерации будут восстановлены. После знаменитых ночных гонок Казанский аэропорт установит противоторанные столбы. Напоминаемый инцидент с гонщиком в аэропорту произошел 21 декабря. 4 февраля состоится юбилейный Казанский лыжный марафон с участием 670 спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Свое участие в марафоне на дистанции в 5 километров подтвердила и Паралимпийская сборная России. В марте этого года молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан выступит сольной программой на Международном музыкальном фестивале во Франции. Казанский Рубин приступил ко второму тренировочному сбору в Испании. В рамках второй части подготовки к весеннему этапу чемпионата футболисты проведут пять контрольных матчей. Сбор в испанском городе Малага продлится до 14 февраля. Как преодолеть всевозможные барьеры в клинических исследованиях? Для чего стоит сохранять собственные стволовые клетки? Как спасти жизнь многих людей? Эти вопросы не перестают волновать все человечество. А ответы на них ты узнаешь прямо сейчас в нашем следующем сюжете.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 Из года в год псевдоученые и ясновидящие предсказывают конец света. То метеорит упадет на Землю, то планета их столкнется с нашей. 2017 год не стал исключением. Наступит ли апокалипсис в этом году, разбиралась Елизавета Евтефеева.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 Теперь ты знаешь о студенческой республике больше, чем кто-либо другой. На этом у меня все. С тобой был Аскар Галимов. Пока.